Всем ребята привет, добро пожаловать на канал В этом видеоролике я покажу вам все Свои сделки за эту неделю Максимально подробно разберем самые интересные Самые профитные, самые убыточные Ну и собственно что я хочу Сказать, если вы не подписаны на канал Подписывайтесь, потому что тут много Полезной информации, поставьте лайк авансом, Если видео вам не понравится В конце вы лайк спокойно, можете Мало того что убрать, так еще и дизлайк поставить Поэтому ребят ставьте обязательно лайки. это мотивирует снимать больше Полезного контента, у нас было Вчера 8 марта я не мог оставить дам без внимания, поэтому буквально 30-40 секунд смотрим поздравления и дальше уже переходим к полезной и интересной информации. Подписчицы! Подписчицы! Макс Бакса! Макс Бакса! Поздравляю! Поздравляю! С 8 марта! С 8 марта! Счастья вам! Счастья вам! И успехов! И успехов! За женщин всех я поднимаю свой бокал за женщин всех легко я жизнь свою отдам за женщин всех за наших жен и матерей за женщин всех без крайней родины моей за женщин всех я поднимаю Надеюсь наше поздравление дорогие дамы вам понравилось, мужики естественно присоединяются к этим поздравлениям, немного конечно поздно, но лучше поздно чем никогда. Первую сделку на этой неделе открывал по инструменту SNX, этот инструмент у нас активно вырос, очень хорошо пробил на истории свои уровни, сформировал опять же локальный уровень сопротивления я заходил в пробой этого уровня. Было что-то похожее на проторговку перед этим уровнем, поэтому было логично заходить, опять же я был не особо уверен поэтому что было немного с подлета поэтому заходил буквально на 15 тысяч рабочий объем у меня 45 60 тысяч долларов в данной ситуации я кинул всего лишь одну третью одну четвертую часть поэтому считаю минус ну такой Миримый. Следующая сделка на этой неделе была отработана по инструменту BNX. Эту сделку я записал. Первую часть я кликнул уже на таком, знаете, на нагнетании, на пробой. Вторую часть добавил уже непосредственно в уровень. Сразу расставил лимитные заявки на закрытие, но опять же в это время я немного отвлекся, поэтому за пробоем не наблюдал вот так прям непосредственно. Когда я уже заметил то, что пробой пошел, я сразу же вышел из этой позиции. То есть можно было забрать там 250 долларов, но опять же из-за того, что я отвлекся, я заработал здесь на 100 долларов меньше. Заходил опять же неполным рабочим объемом, потому что BNX монета, как вы видите по свечам довольно-таки, я бы сказал, ликвидная, поэтому и не кидал много. На комиссию отдал 15 долларов. И да, если хотите экономить на торговых комиссиях, то ссылки на на надежной бирже вы найдете в описании, поэтому не забывайте туда переходить, забирать эту скидку, потому что на этой неделе на одну комиссию я потратил 620 долларов. Поэтому делайте выводы и торгуйте со скидкой. Следующая сделка, как я помню, тоже была отработана по инструменту BNX, да верно, эта сделка у меня записана. Немного такая я бы сказал себе ситуация Первый уровень у нас немного притянутый за уши Вытянутый из тренда вот эта вот точка Но вторая у нас довольно таки локальная Но опять же если мы посмотрим на инструмент BNX У нас он даже перелой локалок вот таких он, он давал примерно на 1% То есть вот это вот движение можно было спокойно забирать там 1% Поэтому здесь даже было грубо говоря два касания Я решил заходить первую часть я кликнул еще заранее На таком найти знаете что там будет какой-то пробой, там буквально 5000, ну и остальные части я уже добавлял непосредственно в уровень, сразу поставил лимитные заявки на закрытие, но опять же, я тут, я не знаю, что я тут провтыкал, я думал, то что цена все-таки пойдет немного ниже, заберет полностью мои лимитки, но как вы видите, я вышел уже немного поздно, можно было забрать опять же намного больше, но из-за моей такой вот, рассеянности что ли получается я забрал здесь всего лишь 49 долларов следующая сделка мне принесла минус 7 долларов эта сделка у меня не записана. это по cfx поэтому даже ее и смотреть не будем Сделочка по биткоину на минус 53 доллара, вот эту сделку я думаю можно даже рассмотреть, но опять же у меня почему-то записи нету, давайте посмотрим что я здесь старался отработать. Как я помню на истории здесь у нас был локальный уровень поддержки, вот тот самый уровень, давайте посмотрим может было что-то здесь еще на истории, да, как вы видите были уровни, но этот уровень он как бы на фьючах был заколот, а на споте он был ровный, поэтому я решил здесь как бы пихнуться, плюс подход был довольно таки платный. Главный. Захожу здесь, движение не идет, буквально там одну лимитку цепляет. Но опять же, если не жадничать и забирать там около 0,2%, процентов, то вполне там можно было даже э, что-то изработать. Вот, как вы видите, тут было 0,2%, если бы я не жадничал. Но опять же, забирать с битка 0,2% ну как-то, ну такое. Поэтому на комиссию дал 187 долларов, вышел в небольшой, так скажем, плюс. Но при этом получился убыток, потому что отдал очень много на комиссию. Следующая сделка была по эфиру, которую я тоже не записал. А, кстати, это я просто собирался на стримы, поэтому эти сделки я уже так, сдел, скажем, делал на быструю руку. Опять же, есть вот такой вот уровень поддержки. На истории, опять же, там должен быть еще какой-то уровень. Ну, я же не мог пихаться в какой-то один уровень. Вот, есть второй уровень. То есть, у нас получается небольшой такой каскад. Захожу на пробой этого каскада. Я думаю, вы четко видите вот эту вот первую точку. Давайте вам все четко прорисую, чтобы было понятно. Вот у нас есть первая точка, уровень поддержки, цена у нас развивается, развивается, есть у нас второй уровень поддержки и здесь у нас что-то похоже на проторговку, тут цена у нас подходит, захожу, движение не идет, выхожу в небольшой там плюс, буквально 32 доллара закрываюсь. Заходил на половину рабочего объема, потому что не был как-то уверен в этой ситуации. Но, как вы видите, потом пробой этого уровня пошел. Но это уже все было не технично, потому что этот пробой пошел на новостях, когда выступал э, Пауэлл из ФРС. Поэтому он мог всякое сказать, и там могли быть вертолеты, поэтому в такое я не заходил. Можно было, конечно, отработать такую заточку а ножик, но я в это время был немного занят. Следующие сделки выглядят у меня вот таким вот образом. Уже даже ничего тянуть не буду, потому что у меня записано всего лишь две сделки. Вот все сделки, которые я записывал. Сегодня отрабатывал утром биткоин Просто посмотрите какая была дичка Немного Эти уровни я ждал еще вчера с ночи Но в последнее время я стараюсь соблюдать режим Плюс начал худеть Поэтому у меня в приоритете уже как бы режим А уже потом торговля Поэтому я думал Если биткоин останется до утра То утром отработаю Если не останется Ну и ладно Как вы видите у меня стакан здесь полностью лег Ничего не понятно Видно то что я здесь захожу в позицию Четко видно то что здесь я фиксирую. Свою позицию вроде как рисует минус но нет никакого минуса там на самом деле не рисовала потому что параллельно я смотрел еще на трейдинг view никаких катов не было здесь четко был хороший импульс четко был хороший пробой на котором мне удалось неплохо так скажем забрать что здесь по формации? Есть первое касание, спота здесь у нас нет, то есть есть первое касание на фьючерсах, цена начала проторговываться, есть второе касание, получается а такой каскад, третье касание, собственно здесь я захожу в эту позицию и на расстоянии примерно от 85, то есть 21 21.850 до 21.800 фиксирую часть позиции, ну и половину оставляю на руки. Я вижу на TradingQ то, что у нас идет вкат, поэтому полностью закрываю свою позицию. Получилось отработать уже как получилось. Вот, собственно, та же сделка, если я вам сейчас покажу в Атаге, потому что я отрабатывал ее утром здесь, даже у меня до сих пор это все не прогрузилось. Но если посмотреть по классам, то мы четко ударились примерно в 21, там, 800. И это, знаете, какое приятное чувство, 8 марта ты там пошел тратиться на букет, пошел покупать девушке подарки, этот а бах, и с одной сделки сразу тебе Прилетает 580 долларов Ну, конечно же, это приятно Отработал более-менее хорошо Можно было, опять же, отработать лучше Но вы сами видели, что у меня произошло со стаканом Ну и последняя сделка, которую мы сегодня разберем Была отработана по инструменту CFX И какая здесь ситуация Спот в данном случае у нас, наоборот, хороший Фьючерс на и этом инструменте был заколот Но спот был целый Плюс здесь было круглое число 0.65 Итого, что мы имеем Заколотый фьюч, но целый спот при этом у нас отметка 0.65 не там и не там не заколота, поэтому принял решение здесь заходить. Плюс я смотрел на STX, этот инструмент у нас хоть и давал какие-то перелои, там также был уровень, он давал, по крайней мере, выйти в безубыток. Поэтому здесь я просто заходил и понимал, что если что, просто выскочу в безубыток. Есть отметка 0.65, есть локальный уровень поддержки, в пробой этого уровня я здесь и захожу. Как все было, меня забирают в позицию. Вчера я видел то, что инструмент STX любит немного постоять, но после идут пробросы, идет хороший пробой. Поэтому просто поставил стоп-лосс, ничего там уже, знаете, заранее не выходил. Идет вот первый импульс. Потом идет второй импульс. На втором импульсе забирают одну лимитку. Я оставил большую часть на руки в надежде на то, что там будет импульс, не знаю, на 2-3%. Импульса на 2-3% не было, поэтому одну часть я закрыл там лимиткой. Ну и остатки я уже просто закрыл руками на вкате. Получилось заработать 197 долларов, заходил опять же не полным рабочим объемом. На этой неделе полный рабочий объем я кинул только в биткоин, однако с этой недели я буду вероятнее всего уже повышать этот объем в два раза, поэтому надо просто дальше разгонять этот депозит. Это все сделки, которые я отрабатывал на этой неделе. Давайте еще посмотрим архив. Мало ли я там что-то от вас спрятал. Нет, ничего здесь не спрятано. Если буду еще что-то отрабатывать, то обязательно вставлю в этот видеоролик. А теперь давайте посмотрим уже результаты по журналу. Итого, за эту неделю заработано, насколько я помню, 833 доллара. На комиссию мы потратили сами, помните сколько. Поэтому, если хотите экономить, то опять же, обязательно регистрируйтесь по ссылкам, которые есть в описании. Также вам рекомендую перейти в инстаграм потому что там вы сможете самое первые смотреть за моими сделками и мало того вы сможете смотреть за моим похудением потому что да я решил похудеть я решил прийти к тем результатам которые у меня были несколько лет назад поэтому переходите смотрите возможно вам будет это интересно всем удачи всем профита счастья мира добра и всем пока